<music> . звенит первый звонок, кипят свежие эмоции. Еще бы! Вся страна отмечает День знаний. И уже по доброй традиции на многих площадках Казанского университета проходят торжественные мероприятия. Первыми поздравления с праздником от руководства КФУ услышали учащиеся лицея имени Лобачевского. Взяв приветственное слово, глава вуза поделился с лицеистами, учителями и выпускниками прекрасным известием. Лицей попал в топ-50 лицеев России. Понятно, наши всегда говорят, ну вы же не первые. Но надо посмотреть, что мониторили 14 тысяч лицеев Российской Федерации. То есть 14 тысяч школ. Да, и посмотрите, 50 это какой составляет процент. Поэтому вы учитесь в на лице России. И этим нужно гордиться. Помимо вхождения лицея Лобачевского в топ-50 лучших лицеев России, хорошие новости не заканчиваются. Вы сможете заниматься в лицее в из кружков, их 25 у нас традиционных, о них подробно рассказывают на сайте. Есть клуб, в котором начинает функционировать клуб, олимпиадный, интеллектуальный клуб «Лицея 2.0». Еще больше эмоций в торжественную линейку добавили творческие номера, подготовленные учащимися лицея. Огромных успехов, благополучия, успехов во всем. Старание, другим ребятам успеха в больших учебе и вообще всего самого лучшего. Без большого труда успех не добиться, и поэтому, я думаю, они будут очень упорными и не отступить. Новоиспеченные семиклассники, для которых лицей впервые открыл свои двери, поделились с нами довольно амбициозными планами на год и даже на ближайшее будущее. Быть олимпиадником, закончить школу на отлично, получить золотую медаль, поступить в КФУ адель шамилова роман самарин универ -Ньюс.